Твой главный вопрос, как общаться с Творцом? Может тебе этот телефон Творца скинуть? Чего в WhatsApp не видел, он там везде. Ну, набирай любые цифры и сразу на него попадешь. Не поставить человека на место, а наоборот его направить в правильном направлении, чтобы он сам начал думать. Ну, то есть они меня расценивали как авторитета? Да. Ну, наверное, со стороны виднее. Так это не я сказал, а ты сказал. Шайтан помутил мой разум. Да вообще никому не надо работать. Надо трудиться. Ты говоришь, что можно напрямую разговаривать с Богом. Я у тебя хотел спросить, как? Давай, давай вместе научимся. Я сейчас подсказки буду делать. Давай. А где он находится? Теперь ты умеешь обращаться к Творцу? Как мне-то его слышать? Только через людей. Нет, не только через людей. Мама, мне спрашивает вопрос, ты что, пьяный? Я и вру, стою наглую. Я даже чувствую, что я вру. Мне больно от того, что я вру, но я все равно вру. Вот здесь его нет, но он здесь все слышит и все видит. Как так? А теперь ты говоришь, он везде. Как мне узнать напрямую от него ответ? Ты просто не догоняешь, это и есть напрямую. Потому что в каждом из нас Творец есть. Он везде во всем всегда. Он тебе явился в одном образе, а ты его образ мысленно переиначиваешь. Получается, твой опыт-то ни на чем не основан, если он так быстро рухнул. Творец это все. Вот попробуй опровергни, попробуй докопать. Любое слово, любое проявление – это часть Творца. А Творец это все. Так ты не слова ломи, ты смысл лови. Это не демагогия, это тоже часть Творца. Тоже является частью вселенной. Ты почему Творца постоянно дробишь на, на части Да Дай хоть какой-то знак. Четко над этим зданием просвет и луч света такой бьет. То, то, вот четко на это здание. Такое вообще не, не бывает. Надо научиться слышать, видеть и, и ощущать его. Вон у тебя через жену говорит: иди помогай мне. Я уже слышу, что у тебя мозги кипят, тебе надо это все переварить. Я, говорит, за пять минут перевербовал тебя без всяких фокусов. А, вот. Я бы, наверное, хотел бы, чтобы когда мы с тобой разговаривали о том, что кем бы я хотел видеть перед собой. Ну, ты понимаешь, да, про что я тебе говорю? М -м -м, людей или минотавров, или тому подобное, когда ты вот это разъяснял. Ну, я про это и говорю, что вот это важно, что я до тебя донес мысль, что надо к учителям, как к учителям относиться. Да, да, да, вот это да. Мне каждый день по 20 звонков поступает, и я каждый раз одно и то же другими словами разъясняю. А здесь ты прям хороший собеседник попался, то есть я прям все по полочкам разложил, постепенно, последовательно. Потому что, наверное, я в этой же теме. Я не в теме живого человека, а в теме к вопросу про Бога. А, ну вот, наверное, поэтому... У каждого же есть своя корыстная цель. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Каждый хочет слушать то, что он сможет слушать, то, что он хочет слушать. Ну да, в основном звонят, yes. говорят, Антон, я, я это хочу услышать твоего совета. И начинают это говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. Я говорю, вы что позвоните? Послушать или поговорить? Нет, я, я, я, ну, как бы я отслеживал планки, э, по видео, да, звонят, uh -huh. мне интересно, люди звонят, звонят тебе. Я же понимаю, то, что они хотят, чтобы ты подтвердил то, что они думают. Но когда ты не подтверждаешь то, что они думают, они начинают это разочаровываться. Ну так разочаровываться да, значит, в ком? Во мне или себе? себе. В себе. Ну, так... на Обида на тебя, но только не умеет прорабатывать. Ты такой нехороший, я тебе сам позвонил, я тебе все рассказал. В том смысле, что люди-то не умеют э, соображать, много кто не умеет соображать, потому что он надумал себе заранее, что будет так, как он хочет, а он разочаровался и в итоге на тебя обиделся, не понять в том, что он обиделся уже на себя, каким делом. Да нет, я как бы обиды-то не слышу. У меня, у меня задача не, как сказать, не поставить человека на место, а наоборот его направить в правильном направлении, чтобы он сам начал думать. Но ну, мы-то с тобой разговариваем о том, что люди тебе звонят, понимаешь, я, ну, для практики я слышал звонки людей. Я отнес их сторону, отнес твою сторону, понимаешь. И я, ну как тебе сказать, я мал, -мал умею расценять, что хотят люди. Они хотели подтверждение того, что ты скажешь, что они делали правильно, понимаешь? Ну, то есть они меня расценивали как авторитета? Да. Mm. Прежде всего. Они... Я не знаю, как тебе об этом сказать. В психологической форме. Но я тебе, в общем, объяснил то, что они хотели знать. Они знают то, что они хотят слышать, то, что они хотят слышать. И звонят они авторитету. А правильно я сделал. Мама, а правильно я сделал, что я постельку заправил? Или неправильно? Научи меня. Правильно? Ну, наверное, со стороны виднее. Ну да, виднее. Слушай, вот это, блин, меня тут моя суженарядная попросила, чтобы что ей в конце концов помог уже. меня завтра день рождения. А ты приходишь по телефону уже, час отболтаешь, мне же тоже надо в свою жизнь. Я говорю, вообще хочу научиться сделать так, чтобы не было нам, тебе, мне и там подобное, плохо. Поэтому, говорю, нужны такие же, как я, которые не хотят, чтобы было кому-то плохо. Они говорят, мне надо помогать. Эгоизм включил свой. Может, наоборот, нужны такие, которые хотят, чтобы всем было хорошо? Так я и говорил. Нет, у тебя подход через отрицание. Мне нужны такие, которые не хотят, чтобы никому не было плохо. Видишь, сколько отрицаний? Подожди еще раз, как ты сказал? Так это не я сказал, а ты сказал. Нет, что-то я просто сейчас услышал твои слова, и я что-то просто не понял, что я такое вообще сказал. Ты сказал, мне просто нужны люди, которые тоже не хотят, чтобы никому не было плохо. Ну что ты такое сказал? Нет, я сказал, что такие же люди, как я, не как я, такие же люди, Ну да, как я, чтобы хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, ты не, ты не так сказал. Это я уже тебя переначал. Ты начал с отрицания. То есть нужны те, кто э, хочет, чтобы никому вокруг не было плохо. Да? Да. Шайтан помутил мой разум. Ну так а кто хозяин твоего разума? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> да нет, я что-то сомневаюсь, что ты так сказал. Ну слушай, запись-то ну, работает. Прям? Давай потом скинь. У меня-то звук четкий. Ты понимаешь, меня вот этот отдел Э и все эти камеры и эта психушка научили сразу на лету каждую букву схватывать. Я, кстати, заметил, что это... Знаешь, тебе бы, может быть пошло бы быть следователем по особо важным делам. Ну Ты начал разговаривать как эти, как полицейские. Они мне все время, это, и в полиции, и участковые, и эти отдел, Эй, даже в психушке мне предлагали в психушке работать. Говорит, айда к нам, ты че? Ну да. Я говорю, вы чё? совсем что ли? Чтоб я у вас работал? Да я вообще 7 лет не работаю, а у вас тем более не буду работать. Я вообще не работаю, действительно. Хорошее, да, занятие, не работать? Да вообще никому не надо работать, надо трудиться. Трудиться. вообще в нашей России... Мы вообще не должны не трудиться, ничего. Просто вот у нас есть все, что для того, чтобы жить в России хорошо. Да, это долгая тема, можно долго обсуждать. Давай вернемся к теме, что ты там хотел про Творца спросить. А, про Творца что я хотел спросить? Да нет, про, про, про то, что я хотел бы спросить у нас, а, как тебе сказать. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот эти слова произнес. Да? Как, кем бы ты хотел видеть человека, да, который вот, приедет к тебе? Uh -huh. негативно думаешь негативно и приедет uh -huh. вот. я хотел у тебя спросить а, вот, смотри когда я тебе сказал да бог говорит через людей когда ты мне рассказал историю uh -huh. вот как ты, ты говоришь что можно напрямую разговаривать с богом я у тебя хотел спросить как этому научиться если ты это умеешь делать. Ну, вот ты, сказал, ты... ты умеешь это делать. Это все умеют делать, просто не осознают, что они это делают. Не осознают. Как научиться осознавать? А, давай вместе научимся. Я сейчас подсказки буду делать. Давай. Вот ты мне скажи, ты веришь в Творца? Ну, в Творца? Более того, я знаю, что он есть. Ну а что это вообще такое? Вот опиши. Кто а, это? Сгусток энергии. А? Густок энергии. А где он находится? А, над землей. Но мы его не видим. А где над Земле? А, над каким полушарием? Ну, да, хороший вопрос. Тебе по звездной карте? Нет, вот стоп. Над каким полушарием? Над, над, над одним полушарием или над вторым полушарием? Нет, над одним полушарием. Над одним? А второй что, без Бога, что ли? А второй нет. на, на втором полушарии. Я имею в виду Земли, да? У нас два полюса есть. Есть полюс южный, есть полюс северный. А при чем тут полюс? Ты говорил про полушарий. Ну, это я неправильно выразился. А, то есть он над одним из полюсов, правильно? Да. А над каким? Блин, точно не могу сказать, но могу узнать. Ну, то есть над одним из полюсов. А на какой высоте? Да, надо... Я не... Блин, если сказать по теории относительности, да? Ну, какой относительности? Ты что, не знаешь, что такое высота? Я понимаю, но как вот... но на какой высоте у нас... Стратосфера. Ну, короче, где-то там, да? Да. А ты мне скажи, он, он там чего, в каком виде существует? Ты видишь солнце? Но. Вот солнце то же самое, энергия, только для нас не видно. Почему не видно? Солнце-то видно? Нет, Господа не видно. Нам не видно. Но он есть. Он есть, конечно. А, а он слышит? Сейчас нас? Нет, вообще у него по такое, такая функция есть слышать? Конечно. Звуки. Звуки он слышит? Конечно, и вибрацию чувствует, и звуки слышит. А видимый свет он видит? я я не знаю. Ну вот то, что мы видим, он, он, он это тоже видит? То, что он видит тут, на Земле? Нет, я тебе говорю про видимый спектр, так называемый. То есть есть ультрафиолет, а, ну, да, конечно, он... есть... Э... Э... Да, да, видит. Видит, я понял, про что ты говоришь. Ну, то есть то, что мы видим, он в состоянии увидеть, так? Да, да. Но... И нас видит. А ты мне скажи, вот с той высоты, где он находится, он способен нас с тобой услышать? Конечно, он всегда слышит. Он вообще все слышит? Да. А, а видит он тоже все что? Насчет всего не знаем. Ну, по крайней мере, с высоты он видит нас. А он чего слышит? Слушает. Только звуки, а мысли он может слышать? Ну, наверное, пласть души. А? Чувства. Чувства он слышит. Не, ну ты вот, ты там у себя внутри же наверняка так же, как и я, мыслишь словами. Вот этим мысли-слова он, он может услышать? Конечно. Ну. И вот возвращаемся к вопросу, как, как обратиться к Творцу. Как обратиться к Творцу? Ну, во-первых, ты ну, можешь нарисовать... Слушай, внимательно. Исходя да. из нашего с тобой разговора, выходит так, что да. к нему можно э, написать письмо, потому что он это увидит. Так? Да. Можно нарисовать картину, он это тоже увидит. Так? Да. Можно вслух произнести, он это услышит. Да. И можно мысленно обратиться, он все равно услышит. Да. Ну такая в чем проблема? Теперь ты как умеешь мне обращаться слышать к Творцу? Его? А? Как мне его слышать. Обращаться я понимаю, как к творцу. Как мне-то его слышать. Только через людей. Нет, не только через людей. Ну, смотри, я тебе объясню. Если я как хочу кого-то обмануть, если я хочу а, а, сделать против от души. Я это чувствую, на чувственном уровне. Я чувствую себя внутри, что происходит со мной, когда в той или иной ситуации я поступаю неправильно. То есть, если мама мне задает какой-то вопрос, и я из-за своего страха ей отвечаю ложью, я это чувствую, что я делаю это неправильно. Ничего не понял. Причем тут мама? Я тебе объясняю про чувства, как я могу чувствовать Бога в себе. Понимаешь? Так ты говоришь, подожди, подожди. Давай логически думай. Ты говоришь, в себе. И при этом говоришь про маму. Это я тебе пример привел. Ну, вот вообще непонятный пример. Посмотри, если ты, я хочу, да, формулируем на меня. Мама мне спрашивает вопрос, ты что, пьяный? А я стою пьяный и говорю ей, нет, я и вру, стою наглую. Я даже чувствую, что я вру. По телефону маме я вру, врал, да, uh -huh. когда употреблял алкоголь. Я врал. Мама моя чувствует, что я не в таком состоянии, как хотелось бы ей. А я и вру. я-то чувствую в душе, что зачем я это делаю. Мне больно от того, что я вру, но я все равно вру. Это о чем говорит? О том, что во мне говорит Бог. Ты зачем это делаешь? Ты же чувствуешь, что ты… Вот так я понимаю, это, понимаешь? Вот эта боль, которая в тебе возникает, она называется совесть, совместная весть. Это есть душа. И ты на самом деле не свою боль ощутил, не только свою, но и мамину. Ей стало больно, что ты врешь. И ты эту боль ты совместно с ней ощутил. Вот это и называется совесть. И боль творца я тоже ощутил. У тебя просто немножко неправильное представление о творце. Ты считаешь, что он там где-то над, над Северным полюсом или над южным, но при этом он все видит и все слышит. Конечно, он все Ну так а почему он именно там? В твоем понимании он именно там, нигде, нигде в другом месте. Вот здесь его нет, но он здесь все слышит и все видит. Как так? Почему он во мне, в тебе? Не, не, не, подожди. Ты сказал, он над, северным, это, над, над одним из полюсов. <свят> ты мне спросил, как э, я вижу Бога. Ну. Тебе сказал, не, я тебя что... не спросил, как ты его видишь. Я спросил, где он. Ты сказал, на, на, <свят> над одним из полюсов. А он теперь там, ты говоришь, да. он везде. Конечно, везде, в каждом нашей душе, в каждом человеке. Ну так а где он? Над, над одним из полюсов или везде? Он везде. И, и в том же месте над одним из полюсов. Ну, потому что полюса они тоже входят в понятие везде. Когда ты приходишь на землю, перед тем как прийти через на землю, ты касаешься Господа, и он дает тебе энергию жизни. Не-не-не, подожди, это все это где-то ты этих понахватался за ученых фраз. Я тебе простым языком говорю. Так что, надо определиться, где творец? Он везде, во всем или только над полюсами? Везде во всем. Ну. Везде во всем. Ну, вот у тебя еще проскользнуло, что он только через людей может общаться. Да. А ты мне поясни, как так? То есть он везде и во всем, а общаться может только через людей. Потому что, смотри, чувства, чувства которые энергия, душа, есть Бог у человека, да? А есть еще у человека мысли. Ну, то есть это отдельно, правильно? А что, у душа, у подожди, мысли. у животных, э млекопитающих, там, э букашек всяких, нету мыслей? У них инстинкт. А мысли нету? М -м -м мысли, да мысли есть, наверное, не знаю. Есть, конечно. Жрать же хочет. Сначала рождаются мысли, потом действия. Ну, так а ты мне поясни, вот. почему творец не может через, там, я не знаю, через собаку с тобой пообщаться? Так я... Нет, он может. Я тебе говорю про то, что он не может напрямую Я не умею его напрямую с ним разговаривать, понимаешь? Через человека, через кота моего, через чем могу да, услышать действия. Я могу почувствовать на чувственном уровне, когда я делаю что-то неправильно, обманываю, тому подобное. Я это чувствую. Это он со мной. Ну, в этот момент просто я чувствую, что он болеет, я болею. А вот если задать вопрос Господу Богу, как мне узнать напрямую от него ответ? Как, как? Точно так же, как и задал. Вот, я тебе вопрос задал такой, как ты это делаешь? <свист> я тебе еще раз поясняю, точно так же, как ты задал вопрос, точно так же ты получишь ответ. <свист> Ни разу у меня так не получилось. Ну как не получилось? Если ты не заметил, то ты уже больше часа общаешься с Творцом через меня. А я э, общаюсь с Творцом через тебя. Так это я тебе об этом уже не, не заметил, я тебе об этом и говорю. Понимаешь? Я же тебе тоже об этом и говорю, что я могу разговаривать с Творцом через тебя. Но напрямую ты можешь разговаривать? Напрямую вот ты один, и вот ты к Господу обращаешься. Так это подожди, Нет. это и ты просто не догоняешь, это и есть напрямую. Потому что в каждом из нас творец есть, он везде, во всем всегда. Мы правильно. сделали вывод правильный, да, про Творца. Я понимаю, о чем ты мне говоришь. Так я тебе наверх... хочу вернуться, да слушай, я хочу вернуться вот к той да. ситуации в магазине. Когда приезжает так. тебе бык, и ты относишься к нему бы как к быку, а там на самом деле творец приехал в лице, это, ну, в, вот в лице вот этого представителя так называемой власти. А ты, а ты к части к творца относишься к, То есть он является частью творцом. Если творец везде и во всем, а он, а он является его частью, то, то, то ты вот к этой части относишься как это. Ну, то есть ты буквально к карандашу относишься как к машине, или там к цветку относишься как к собаке. То есть ты его коверкать начинаешь. Он тебе явился mm -hmm. в одном образе, а ты, а ты его образ мысленно переиначиваешь. Mm -hmm. Я понял, про что ты говоришь. Логично? Да. Я просто выше себя, выше свое мнение ставлю, чем Господь. А твое ли это Понимаете? мнение? Ты разберись в своих мыслях, откуда у тебя эта мысль пришла, кто тебе навязал. Не навязал, а мой жизненный опыт мне бы нам показал. <Bros300> дело в том, что когда <niño> <usLS> uh, я делаю каждый раз что-то другое, я не знаю... Слушай, твой жизненный опыт, мы с тобой вместе переиначили буквально там за 20 минут. Элементарно. Просто простыми словами. Ну <N> да. <da> как говорится, как, как этот говорил не Штиллер, а как его там... Мюллер. Видите, говорит, я вас, это, за, за пять минут перевер, перевербовал вас и без всяких фокусов. Не помню такого. Ну, это, в 17 мгновение весны-то он я мне понял, там почти говорит. Вот видишь, говорит, как просто, говорит, я, говорит, за пять минут перевербовал тебя без всяких фокусов. То есть твои убеждения, вот эти, что они быки, оно развеивалось. Хотя у тебя богатый жизненный опыт. Ну да. Ну, так твой, получается, твой опыт-то ни на чем не основан, если он так быстро рухнул. Это значит, что я неправильно себя вел. Да нет, нет такого понятия. Правильно, неправильно. Тебе просто был необходим этот опыт. Конечно, чтобы его пройти достойно. Так, да, а как ты его прошел, тоже не важно. Важно. Очень важно. Ну, во-первых, Господь не дает того, чего ты не сможешь сделать. Творец испытаний не по силам не дает. Ну, а почему ты говоришь, творец а не Господь? Потому что так считаю. Почитай, ты в интернете читал, разбирал это слово, что оно означает? Творец. Нет, вот творец я использую. Почему, почему ты? У тебя вопрос, почему я другое слово не использую. Так ты вот зайди в интернет и почитай, что это слово означает. Слава Бог. Ну, да, любые. Мне, мне вот а по душе больше сказать, слова. Да? Я, я разбирал все слова. И пришел так. к выводу, что вот слово творец оно мне больше по душе, оно резонирует. У меня нет к нему отвращения. Ну, ладно. Ответ на твой вопрос, который я задал конструктивно. А ты мне говоришь, почитай, да? И почитай Возможно, в том числе, и, и, действуй по всем фронтам. И по и ощущения свои спрашиваю, и, и, и у людей интересуйся, и в интернете ищи. Не надо а опять, не, вот, вот смотри, не надо опять меня использовать как авторитета. Услышал мое мнение? Вот что я сказал, так, так и действуй. Нет! Проверяю по всем фронтам. Сформируются. Я не использовал как авторитета. я у тебя спросил, а -а -а. почему, ну, как? Как почему ты говоришь творец? Я услышал, почему ты говоришь творец. Но ну, мне тут ничего не говорит о твоем авторитете. Ну я есть, тебе ни, к тому, что. А... Не было. Не, ну, если у тебя вдруг возникнет <сх> желание использовать только мое мнение, то это неправильно. Это нужно свое мнение сформулировать за счет того, что собрать, как сказать, полную картину. Собрать пазл, чтобы увидеть целую картину. Я это понимаю. Я это услышал тебя с первого раза. Mm. Я просто хотел узнать, почему ты говоришь, творец. Другими словами, ты вокруг все узнал, прочитал, выяснил. И для тебя нет резонанса в слове «творец». Для тебя оно легко, в душе тепло. Наоборот, есть резонанс. То есть оно резонирует с моим внутренним ощущением. Вибрация. Резонанс. Знаешь, что такое? Вибрация. Нет, резонанс это наложение частот друг на друга. Ну а частоты как? Они вибрируют, понимаешь? Ну это грубо говоря, Подожди, вибрация это и есть частота. С определенной частотой колебаний. Вибрация. Чего? Вибрация. Это вибрация. Чего вибрация? Все, что происходит, звуки, движения, это все вибрация. Ты что с темы на тему прыгаешь? Я не прыгал, почему? Мы с тобой сейчас. Мы с тобой разговаривали про слово резонанс. Да, мы с тобой разговаривали про слово резонанс. Ну, ты начал мне рассказывать, что я все есть в вибрации. Нет, я тебе сказал, что ты у меня спросил, что такое резонанс, я тебе сказал, что это вибрация. Нет, да. мнении... <свистит> вибрация это вибрация, а резонанс это резонанс. Это два разных слова. Два разных слова имеют два разных смысла. А ты их Иди. пытаешься слепить в одно. Расвесьли мне, что такое резонанс. Поясняю. Резонанс – это наложение двух частот друг на друга и усиление их за, друг за счет друга. Но, грубо говоря, человек не просто прыгает на ногах, а прыгает на пружине. И вот резонанс возникает, когда он и от пружины отпружинивается от пола, и еще от самой пружины на ногах отпруж... это, поднимается вверх. Вот это резонанс угу. возникает. То есть он за счет пружины подпрыгивает и за счет своих ног. Вот это резонанс. Так. Ясно? Ясно. Ну вот, то есть идет усиление колебания так называемой частоты. Так, Колебания, частоты и тому подобное, от чего происходит? От колебания чего-то? От смены чего-то? От вибрации. <смех> да, ты слышал, э, вот мне вопрос, ты слышал, ну. как Земля дышит хоть раз? Хоть раз ты слышал? Нет. Ну ладно. А это тоже вибрация. Все, что происходит у нас на Земле, космос, это все вибрация. Так это понятно. Мы сейчас про что разговаривали? Про резонанс. А до этого мы про что разговаривали? <свы> а до этого мы разговаривали про чувства. Да? Или нет? Я уже сам забыл. Ну вот. Что-то ты углубился в эти вибрации. Ещё. И там вибрации, и тут вибрации. <свы> Мысль потерялась. Так в том-то и дело. Мы говорили вот, про слово «творец». Кстати. Да, про слово «творец» мы говорили. И я услышал, почему ты для тебя это так. Uh -huh. Я же задал конструктивный вопрос, почему ты творцом? Ты мне ответил, почему. Ну, а теперь Очень ты можешь ответить? мне дать это, самое короткое определение слова «творец»? Что, ты, что такое «творец»? Самое короткое определение? Отец мой. Почему только твой? Ну, это я тебе говорю, а ты короткое определение, что такое творец. Отец мой, отец твой, отец его, ее, всех людей, всего жилого. Нет, ты сказал «отец мой». Ну, я сказал. Ну, а теперь ты говоришь, что он, он еще и мой. И его, и ее. Да. Так он... наш, ну... Так он чей отец? Наш. Кого наш? Людей? Людей. А животные что, не его дети? Я же сказал, людей, животных, растений. А, то есть отец всего? Рыбок. Отец всего, да. Он сотворил. А его кто сотворил? Я этого не знаю. Ну, в моем понимании, немножко по-другому. Творец это все. Творец это все? Творец это все. Вот попробуй, опровергни, попробуй докопайся. А все, это шпах. Все это все. Все это когда ноги холодные? Или все это когда ты кушать приготовил? И в том числе. Это тоже творец, да? Да. Хороший ответ. Вот попробуй, я тебе серьезно говорю. Вот ты на досуге подумай, попробуй это. Как говорится, докопаться. Я уже подумал, ни до чего не докопаешь. Творец это все. Неоспоримо, никак. Да. Все бы, что бы ты себе не нафантазировал и, и, и на не, не фантазировал. Это все равно все Творец. Думаешь, Творец? Не думаешь, тоже Творец. Потому что не думаешь, тоже входит в понятие все. Логично? Да. Да. И отец Творец, и мать Творец, и, и отец отца Творец. Понимаешь? Любое слово возьми, это творец. Точнее, не так. Любое слово, любое проявление это часть Творца. А творец это все. Я это понял. Вот ты часть Если творца. Сказал, попробую опровергнуть. Ну да. Я сразу чук -чук -чук. Да, действительно, нет опровержения. Вот, вот ты часть, нет. смотри, ты часть творца, я часть творца. Телефон часть творца. А все вместе, все, все части, это и есть творец. Это есть все. Да. Да, творец это все. И букашки, и атомы, и даже пространство между, между атомами. И параллельные вселенные, и инопланетяне, даже если они существуют. Все, все это творец. Ты сомневаешься в существовании инопланетян? Нет, я тебе как пример, если вдруг. Вот даже вот эти сомнения, это тоже часть творца. Я это понимаю. Присутствовало слово если в твоем выражении присутствовало если они существуют. Да. Значит, у тебя нет поверия в том, что они существуют. Нет, есть информация из интернета, из телевизора, что, возможно, они существуют. Я тебе поэтому и говорю, что если они существуют, у меня нет точной информации, есть они и нет, у меня нет точной информации, что их нет. Поэтому я и говорю «если». Угу. Ну, У тебя нет точной информации, что они есть, да? Нету. Угу. Хорошо, А у меня есть. Давай об этом потом поговорим. Сейчас о другом речь. Да, да. Ты опять что-то да. пытаешься уйти в какую-то тему, это... Вибрации, в бланчане. Не пытаюсь Просто а? я же тоже, как и ты, как ты сказал, научился, да, там, там за 62 два дня ловить а? каждое слово. А, -а, а Так ты не слово ломи, ты смысл лови. Я-то я тебя ловил слова. на смысле, что у тебя смысл был этот отрицательный, то есть ты свое, это... Свое понятие выстрелил, выстрелил на, отрица... на... на отрицательных фразах, то есть за счет отрицания. Хотя, по идее, нужно строить на утверждении. Я... я тебя на смысле поймал, они а не... А не буквально за, за базар потянул за... за одно слово, как говорится. Да, да, я это понял. Ну вот. А ты меня я пытаешься же, правда... за слова именно цеплять? <с> Нет, каждому слову есть смысл. Да. Ладно, не... <с> это не просто демагогия. <с> так это, это, это не демагогия, это тоже часть творца. Ну, да. Этот, помнишь песню у этого, как его забыл, как зовут, тоже является частью вселенной? Да. Ну, он там поет. Бледный бармен с дрожащей помню, рукой, это... дыма табачного пепла. Тоже является частью вселенной. Да, да, да. да. Вот, Но... вот он вот этой песне хотел донести, что все является творцом. Но он донес? Ну, до меня донес, я его понял. Так я же давным-давно уже сказал, что каждый хочет Понимать, как он хочет. Нет, так давай вернемся к другому вопросу. К твоему вопросу. Ты что-то уже, им, то ли устал, то ли что? К моему вопросу такому уже. Я уже сам уже запутал. Вот, я тебе об этом и говорю, что у тебя там уже, наверное, мозги кипят от таких разговоров. Так? Нет, у меня не так. У меня сейчас, смотри, мне бы хотелось бы с тобой поговорить, да? Ну. ну. И мне надо своей суженой ряшной помочь А, скажу, ну так и скажи, у меня мая. мало времени мне нужно это идти Да нет, понимаешь, а у меня-то сейчас сопротивление какой мне сделать выбор? Так вот я тебе даю минуту буквально дай мне времени и все, и заканчиваем разговор А, давай Твой главный вопрос, как общаться с Творцом? Вот исходя из той информации, которую ты услышал ты, сдел... ты теперь можешь по это осознать, как можно пообщаться с Творцом? Конечно, я же до этого не знал. Нет, ты говорил, что напрямую людей. ты не можешь с ним пообщаться. А сейчас ты осознаешь, что ты напрямую можешь с ним общаться? Ну да, через людей. Да причем что ты на этих людях-то замкнулся? Люди — это часть Творца. Ты почему Творца Но... постоянно дробишь на части? Вот только через людей? Я... Только, нет, только знаешь, над Северным знаешь, полюсом? Как? Только над Южным полюсом? Это, нет, смотри, я тебе сейчас скажу, сформулирую, вообще как сказать. При... А задавание вопроса Господу, да, он же слышит мои мысли и все тому подобное. Я получаю ответ не на чувственном уровне, а через кого-то. Вот как я могу общаться с Господом. Ну я тебя поздравляю, ты сам себя ограничил в общении с Творцом. Почему? Ну потому что ты вот уже много раз высказал свою волю, что ты что творец может общаться с тобой только через людей. Я не смогу понять ответ напрямую. Как Тем, ты не я вопрос. Так я тебе спрашиваю, почему я так не могу. Ты вообще знаешь, что такое приметы? Приметы? Да, вот если ты идешь на важную встречу, а тебе кошка эта, эта, черная дорогу перебежала. Ничего, я иду дальше. Ну, ты что, не сможешь понять, что это такое? Что кошка дорогу перебежала. Черная кошка дорогу перебежала. Да, мне все равно. Ну вот, ты сам себя ограничил. Тебе творец подсказывает, что не ходи на встречу. А, а, а ты идешь и сам себе ограничение наложил, фильтр. И, и вот если бы тебе человек подошел и сказал, не ходи на встречу, тогда бы ты понял. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, о чем ты говоришь. Он не только через людей, он, я... он через обстоятельства общается. Через любые я события. но я тебе могу опровергнуть э, сейчас по, насчет того, что не все приметы, ну, как тебе сказать, подходят к этому вопросу. Да я к тебе к примеру привел. Так я тебе про что и говорю. Ну, ну да, это хорошо, тоже. это примета народная. Вот тебе снег на башка там, упадет или, не знаю, прям перед тобой. снег, Такая куча снега, все. Не пройдешь. Разворачивайся иди. Нет, ты да бы все равно не понял. Все равно бы через эту гору снега полез бы и дальше пошел. Нет, я бы развернулся и ушел. Ну, так а что? А... А... Ну, то есть ты принял сигнал от Творца. Вот тебе, да. вот тебе общение с Творцом. Это я понимаю. Вот смотрите, задай сейчас вопрос Господу. Получи на него ответ сразу же. Что, видишь, какой хитрый? Хитрый. А, может а, быть, может это... тебе этот телефон Творца скинуть? Набери ему, да. Ну, это знаешь хитрый, там это, В WhatsApp. Е. Ты что, не видел он там везде? Че вот так и... Я говорю, ты чего его в WhatsApp не видел? Он там везде. Конечно, везде. Ну, набирай любые цифры сразу на него попадешь. Да. Ну, вот видишь. Смысл ясен. Я понял. Я тебе только что хотел сказать. Видишь, как ты ушел от прямого ответа. Ну, а ты говоришь только через людей. Вот. Смотри, у меня... Давай... Мы с тобой еще, я тебе не раз позвонил. Вот я и тебе хочу пример можешь. рассказать, подожди. Вот ты говоришь Давай. прямая связь и сразу ответ. Вот два Давай. года назад мы с человеком 10 собрались идти в управляющую компанию на очень важную это, встречу. То есть там девушку отключили у -у. от света, у нее двое малолетних детей. Ну короче, вообще полный беспредел. Мы собрали 10 человек, она со собралась, мы решили пойти в управляющую компанию. И я туда решил пойти пешком. И иду это, и все это, все думаю, блин, а правильно мы ли идем, стоит ли вообще идти на эту встречу. Ну и мысленно обращаюсь к Творцу, Творец, а это, дай хоть это, хоть какой-то знак, хоть как-то дай знать это, вообще это правильно дело мы делаем, нет, может это туда вообще не стоит идти. А погода была пасмурная, все, все, все в облаках полностью. И что ты думаешь? Я подхожу, к где-то за, за километр до этого здания иду, и смотрю э, в облаках, четко над этим зданием просвет, и луч света такой бьет, то, то, вот четко на это здание. Такое вообще не, не бывает в Сургуте. Чем тебе не общение? Так. Луч света, вот все здание светил. Единственный просвет во всем небе, я посмотрел специально по сторонам, ни одного слова не произнесено. Ни один человек ко мне не подошел. Я понимаю, что ты говоришь. Ну, Надо я... научиться из изымать ответы Господа из всего. Надо научиться слышать, видеть и ощущать его. Да, да, да. да. Я понял просто, как говоришь. Потому что он везде, он через, Он использует все языки, все, все возможные языки и все возможные события, там, людей и вообще все использует, чтобы общаться. А ты слышишь только через людей. Угу. Ясно? Да, да, у меня просто, как тебе сказать... Вон у тебя через жену говорит, иди помогай мне. На твой день рождения. А ты, а? Ты, ты на да, у творца день рождения, а ты тут это, с каким-то... это С другой частью творца разговариваешь, у которой нет день рождения. Это, давай разговор заканчивать. Я сам устал, у тебя там жена ждет. Я понимаю, что у тебя охота пообщаться, но это на, на следующий раз давай, оставим. Те, я уже слышу, что у тебя мозги кипят, тебе надо это все переварить. Это, скажи мне пожалуйста, когда мне тебе можно звонить? В любое время. Благодарствую за разговор интересный. тебе тоже благодарствую. Пойди от заниматься. Добро, добро, давай счастливо.